Здравствуйте! Сегодня хочу вам рассказать о этой детке орхидеи. Как вы помните, на этой детке выросло две маленьких детки. Вот в этом местечке одна, и вот из-под грунта пробилась вторая детка. Но у этой Детки получились очень узенькие листики. И я боюсь, чтобы она не выросла такая же, как предыдущая, с такими узенькими листиками. Поэтому решила, чтобы ей больше питания доставалось. Вот эту детку, которая росла вот здесь. Я вчера срезала ножничками маникюрными, вот просушила сутки и сегодня буду сажать у меня хорошие результаты получились при посадке в кокосовые оказала да. вот эта детка, она сначала была посажена в кору, но ей там не понравилось, потом начали вянуть листики потом пересадила я в кокосовый субстрат и мы нарастили довольно-таки приличное количество корней вот два здесь видны и три сверху я вижу плюс еще вот думаю это на цвести но цветение как бы не, не очень-то нужно, но все равно. И также вот буквально за месяц с небольшим эта детка вырастила хороший листик. Плюс еще вот листик. Так что за два месяца нарастила нарастить корешки. И полтора листика, я считаю, хорошенькой. Я укладываю кусочки крупной коры. Сверху присыпаю еле влажный кокосовым субстратом вот устанавливаю детку видите у нее в этой детке 4 корешка крышки от 3 сантиметров и 5 сантиметров есть и подсыпаю стратом у этой детки шейка очень высокая заглублять буду вот так по начало роста листика вот теперь детка посажена в горшочек можно ей поставить подпорку для более устойчивого Только осторожно, чтобы листья, корешок не задеть для большей устойчивости вот так поставила подпорочку немножечко чтобы удерживалась она так слегка она почти слабенько держит и Пролью, слегка пролью водичкой, вот, так. вот. теперь прикроется лофадовым пакетом. Еще наша детка не научилась питаться корешками. Корешки были воздушные, поэтому на некоторое время надо прикрыть лапановым пакетом, но проветривать. И неделю через две-три пакет сниму. Вот и все. На сегодня. До свидания. До новых встреч. Посмотрим, как будет развиваться эта детка уже без помех. До свидания.